Доброго времени суток. Если так случилось, что вы не можете запустить ваш телевизор от компании Kiwi, то есть решение. На всех телевизорах предусмотрена джойстик-кнопка на корпусе телевизора. Хоть это и банально, но не все знают об этом. На различных моделях телевизоров кнопка может находиться в различных местах, но их объединяет то, что при нажатии на нее начинается запуск ТВ. После запуска можно уже пользоваться телевизором и смотреть любимые программы или видео. Только стоит помнить, что джойстик не заменит полный функционал пульта, это всего лишь временное решение. При нажатии на джойстик функционал ограничен и только можно нажимать в четыре стороны, и нет возможности убрать громкость или добавить. Если пульт у вас сломался, то временным решением может стать приложение Kiwi Remote, которое позволит управлять телевизором, если он подключен к одному роутеру. Но и данное приложение не есть панацея, к сожалению.